Здравствуйте, а, расскажите нам, пожалуйста, о вашей игре, о вашем проекте, что с такого уникального и классного? Угу. Наша игра называется Chibi Fighters, мы долгожители в, крип... в криптосфере, так сказать, в криптоиграх. О. Ну, вся игра фокусируется вот на этих персонажах. Да, Chibi Fighters называется, ну или просто Chibi. Chibi это, кстати, стиль рисования в аниме, вот эта большая голова и так далее. Я сам не сразу это узнал. И вокруг этих персонажей мы делаем разные игровые режимы. Они совсем не связаны, игровые режимы, и как бы не имеют основания. То есть, допустим, у нас есть режим, где люди бегают, мультиплеер в там, то есть несколько разных игроков одновременно ломают ящики, допустим, на скорость. Ну, там всякий лут падает, золото и так далее. Или есть режим, где один игрок против другого играет в каменную ножницу бумага. Ну, по технике то же самое, названия, естественно, другие. И, в общем, вот у нас куча таких разных режимов, то есть это несколько игр вокруг, одной внутри одной игры, вокруг вот этих персонажей все строится. А, у вас есть собственный токен? Нет, нет, у нас токенов нет, нет нужды. Есть вот на блокчейне есть, собственно, сами персонажи, чиби-файтеры, и еще их оружие недавно сделали тоже на блокчейне. А блокчейн ваш? Нет, блокчейн эфириум ага. И мы сейчас еще делаем копию нашей игры на трон То есть будет одновременно и на Ethereum, и на троне Функционал примерно будет одинаковый А почему остановились на эфире? Рассматривали ли что-нибудь до этого? Но все-таки если остановились, то расскажите почему Мы запустились еще где-то ну, в том году, месяцев 10 назад Тогда еще вроде и не запустился И вообще все использовали эфириум ну и мы тоже, потому что, ну, аналогов особо нету хороших. Ethereum уже проверенный, с технической точки зрения разрабатывать под него удобные и примеры были, ну, нет. Но на троне сейчас разрабатываем, потому что Трон имеет схожий язык, ну, программирование, поэтому перенести не так сложно. Ну и в целом там, типа, другая пользовательская база большая, в отличие от эфириума, поэтому и делаем копию. Но не переносим как бы только, мы не только на троне будем, еще и на Ethereum. Хорошо, а вот что дает пользователям? Какие плюшки пользователям из-за возможности интеграции другого блокчейна в вашу игру? Как со стороны вот я, человека. Ну, некоторые пользователи любят просто блокчейн Трон, поэтому они, к примеру, играют в игры только на Троне, вот они будут играть в нашу игру. То есть, есть и такое. Есть такое. Ну, то есть никаких-то. Мы, может быть, добавим какие-нибудь бонусы для Tron-версии или для Ethereum. могут какие-то различия. Но в целом, в среднем нет никакой разницы. Только вот в том, что некоторые пользователи предпочитают Tron, а некоторые Ethereum. Вот. Хорошо. Расскажите, как хранятся данные? В плане это полностью децентрализованные предложения или это гибридная версия? Почему так? Это гибридная версия, причем на блокчейне очень мало хранится только можно сказать chibi файтеры и оружие и еще пару вещей там совсем небольших потому что но ну, это все таки игра они это не, не что-то прям критичное с точки зрения пользовательских данных и рисков поэтому если мы допустим проведем бой нечестно это будет видно то пользователь после одного нечестно проведенного боя ну ничего не потеряет ну, мы, конечно, не будем их проводить к тому, что для пользователей риски сами по себе маленькие, как бы если смотреть с точки зрения, что никому изначально доверять нельзя. Но сами, допустим, режимы, сами бои, они проходят полностью офчейн. там даже мы никак не логируем это на блокчейн. Но мало, мало данных на блокчейне. Хорошо, а как все-таки, если есть половина на блокчейне, небольшая, но есть, и есть половина централизированных данных, как вы добиваетесь согласования, вот как разработчик, расскажите мне. Ну, а там нет никаких проблем, то есть никаких противоречий, потому что, допустим, человек покуп, делает транзакцию к смарт-контракту на эфириуме, покупает Чиги Файтера, и это сам по себе, ну, предусмотрена функционалом, потому что мы на сервере отслеживаем, когда он сделал эту транзакцию, и добавляем в базу данных к себе серверную, что пользователь как бы добавил этот чипифайтер. То есть мы, по сути, и это предусмотрено, так делается практически у всех игр, потому что нету, практически нету, прям исключительно децентрализованных игр. И мы, ну, то есть там функционал предусмотрен, мы отслеживаем события на блокчейне. Вот, и это достаточно легко делать на эфире, мы на троне, честно говоря, с технической точки зрения это еще сыро, и делать, ну, прям тяжело, там очень много багов и неявных моментов. А, хорошо, а вот по поводу смарт-контрактов. Да, вот, вы их пишете? Да, я пишу, смарт. ну, мы прям Два программиста в команде, мы оба Фуллстэк, прям сильный фуллстэк В том плане то, что и фронт-end И бэкэнд, и еще и, solid, и Вот, Ну, смарт-контракты пишем Хорошо, а есть такая, ведь, человеческий Фактор, да, вот ребята, разрабатывающие Там бэкэнд, они ребята, которые Пишут код, в кодах бывают ошибки Например, да, в смарт-контрактах тоже может быть ошибка, если там не прошел аудит, например, да, ну либо тоже, это просто человек. Как решать такую проблему, как не допустить, скажем так, реализации неправильно составленного смарт-контракта и гарантировать его правильность? Есть разные подходы. Изначально, естественно, был только один, просто взорвать контракт, да если ошибка, то тут капут, ничего не поделаешь. Но... Позже появились всякие решения, например, есть так называемая Zeppelin OS, это фреймворк, и он ну, позволяет делать обновляемые контракты. То есть, есть один основной контракт, который ведет ко всем другим, и другие ты можешь обновить в любой момент. Вот. То есть, если обнаружился собак, ты его исправляешь, заливаешь новый контракт, и все, как будто бы все так и было. Ну, мы хотели так сделать, ну, как вот Гарри подумал, ты наш основатель это сделать, но по итогу, мы даже добавляли код э, в базу типа Zeppelin OS, там исправляли, что нам не нравилось, но в общем-то решили почему-то не делать. Ну, мне такое тоже не нравится, я как бы... За то что типа пользователи явно видели всю логику чтобы не было такого что человек может ну создать в любой момент заменить контракт и пользователи должны это проверять постоянно ну в общем поэтому ну, у нас же и логики это немного поэтому там ошибку совершить очень сложно на смарт-контрактах расскажите еще пожалуйста вот ваша игра она доступна где это веб-сайт просто то есть с телефона тоже поддерживается в плане ну дизайна с телефона с компьютера веб-сайт Браузерная версия, так? Да, браузерная. А что думаете насчет приложений? Ничего точно так же, можно хорошо, ну, хорошо использовать, просто чтобы взять приложение, немножко больше. Ну, по крайней мере, я веб-разработчик, и, видимо, Гарри тоже веб-разработчиком был, у нас не было опыта в приложениях, а так, ну, положительно, наверное, почему нет, какая разница. У нас вот игра, по сути, как обычная игра, просто у нас экономика строится не как бы не на обычных, привычных фиатных деньгах, а ну, на, на криптовалюте. Есть здесь ряд преимуществ, как бы, использовать криптовалюту, но... Расскажите, пожалуйста, как проводите популяризацию? Чтобы вас узнали, чтобы вы к вам приходили. Ну, где-то мы проводим прям активную рекламу обычно, То есть где-то покупаем, допустим, нас разместить там, напоминания о нас. Или вроде того, где-то там статьи. Ну иногда вот это на самом деле же тоже по сути рекламная, то есть мы не надеемся, ну вряд ли мы здесь найдем какого-то инвестора, поэтому мы просто как бы распускаем малу, чтобы люди она знали, что мы существуем, у нас здесь нет никакой прямой цели вот здесь, просто, ну это тоже реклама, вот всякое такое. Хорошо, спасибо вам большое. Ну что, ребята, у нас есть старый крутой проект, который на рынке уже давно, заходите так к этим ребятам используйте их браузерную версию, пока браузерную версию и пишите нам понравилось вам нет а мы же свяжемся с ними и тоже узнаем и ответим короче на все на все вопросы которые у вас могут возникнуть класс